Всем привет, друзья! Сегодня будем приобретать прокси на нашем сайте. Можно приобрести мобильные прокси и любой тип серверных прокси. Для всех сайтов, для социальных сетей, для других сайтов и серверные IPv4 для ULA и ALX. Мы будем приобретать мобильные прокси полуприват Instagram. Для этого нужно зайти в прокси, доступные для аренды и посмотреть наличие прокси, которые вам нужны. К примеру, это вот здесь выбираем тип полуприват Instagram. И здесь, допустим, вот нужен вам мегафон Тула as 208 Идем на сайт и выбираем оператора. Выбираем тип прокси полуприват Instagram. Выбираем оператора, это мегафон. И выбираем город. Тула АС 208, количество и на сколько дней мы берем, нажимаем купить. Здесь мы вводим промокод, если он есть и нажимаем оформить покупку. Прежде ознакомляемся с правилами, нажимаем вот сюда, выбираем Киви ну, к например, если хотите области через Kiwi. нажимаем оформить покупку. Здесь выбираем именно робокассу. Нажимаем вот сюда. Далее выбираем непосредственно Kiwi. Вводим свой email, нажимаем вот сюда. Здесь у нас страница заплаты. Здесь мы вводим свой номер от Kiwi, вводим свой email и оплачиваем. Здесь я поставлю на паузу и я приобрету нужные нам прокси. Итак, я приобрел прокси. Далее, чтобы посмотреть наличие прокси, заходим в раздел «Мобильные прокси». Зашли. И смотрим, вот наш заказ. 157 217. Здесь мы можем посмотреть IP, логин и пароль. Если выберем, вот нажмем сюда галочку, здесь мы можем сделать продление прокси, скачать прокси HTTP SOCKS, включить авторизацию по IP и удалить авторизацию по IP. Думаю, на этом мы закончим. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментарии, какое видео вы бы хотели увидеть в следующем выпуске. До встречи!